Итак, всем привет, дорогие друзья, у нас тут инши. продолжение. Надеюсь, он заходит эти серии. Вот, сбежали из-за в прошлой серии. Так, и сейчас нам нужно искать Илочку. И желательно что-нибудь пожрать. О, хап, хап, хап. Вот мне туда надо вообще двигать этот хап. В прошлой серии я не заметил, что я его открыл. Ну, в принципе, не страшно. Сейчас добежим. Главное сейчас на этих... Э, Клювасток, тварей не нарваться. Так называется в этой игре. Уж это опасный противник, который... Мало того, что нас отвернет до... Бессознательного состояния, скажем так. Еще раз и есть будет. Еще людоед такой. Животное людоед с большой шеей. Которое очень неприятно, пока мне встречать на моем уровне э, боевых искусств, скажем так. Пыльное буря. Так, у нас пока отнимается здоровье, но самое главное сейчас добежать до хаба. Ну, не так, конечно, отнимается. Все, мы уже в городе, считаете. О, тут можно сейчас раздобыть еды, посидеть в баре, плеч на кровать, отхилиться. Ну все, выходим из крытности можно даже на поиграть. Все, мы добрались до безопасного места, и теперь у нас э, жизнь должна наладиться. Давай верного мяса, давай хилку. Сразу все давай. что давай выхиливайся. Пойдем по Где тут, помню, можно было? Вот здесь хоть можно было. Все это мы соберем. Подожди. Варюги. Это кто? гильдия наемников. Ой-ой-ой-ой-ой. выбегу за город, я не знаю. нас будут бить, не будут. Ну, слушай, главное, бинтов купили, я не знаю. Ой, капитан капитан слушай капитан я просто искал место где поспать можно было давай до сюда добегу посмотрю вроде отстали я правда не знаю как они а, давай немножко камня подобываю чтобы деньги были они там успокоиться слушай здесь у нас вроде колоды бодин должны ходить из бой святой нации mm -hmm. Слушай, а с вами там можно за... за это подраться изгой святой нации Вы вроде ко мне враждебные да да, вы ко мне враждебные. Давай покачаем немного капашку Если у меня скорее всего набьют мне ебучку. Блин. Уж все плохо. Ты нас, блять, он, он меня отбирает. Короче, надо нагружат, когда мы в хабе там этом... А, где увидел его видел? Вот здесь хаб. Все, давай, поперли в хаб. Ну, короче, опять в этой зоне. Можно опять сказать, эй, -э -э, всем привет. С вами я за запада да? И нифига. Сегодня дублем. Все может сложиться абсолютно по-другому. Короче, на этих. На избавиться Святой этой нациями пока налетать нету. А вот смысл налетать на этих на голодных бандитов не есть. Они тут вроде как должны тусить. Давай ну, сразу в хаб. Тут ко мне никто не враждебный. Нечего предложить да и скорость первую. Подожди, а мне ничего тебе предложить. Так, ну ладно, деньги у меня есть, я более продался. Слушай, где-то тут должно было быть место, чтобы это спацать. это не факт, конечно. Это главное хранилище, получается, да? Город Хаб. личная Типа я не смогу там это спаться, да? А у тебя спальники продаются, дружище? У тебя спальников нету, да? ой ей ой, -ой. все не так радужно, да? 280, 120, 25 питательности. Пофиг угу. давай. Поищем тут вокруг города голодных бандитов. Когда нас рубанут, тут хорошо так рубанут. Надо походить, посмотреть, поискать. Вот там вот ходит. Кочевники. Кочевники нам не враждебные Я помню, тут вроде как когда-то давным-давно, когда последний раз играл в Кенши, вот вроде они с этой стороны там тусят. Хотя везде, по-моему, вокруг периметра тусят те голодные бандиты. Главное перед файтингом с ними не забывайте выкидывать... Все нажитое. непосильным трудом ты кто Ты просто финя которая летит в воздухе я понял можно конечно сейчас немного поработать но кому это интересно да Ладно, давай покачай немного капоту, что ли, чтобы денежка какая-то была, блин. Ну, вроде есть, конечно, нахилки есть, хватает. Вот кто потом снизу идет. Это качевники, да? Кабавладельцы. Потому не ну, против них я не вытяну. Мне голодные бандиты нужно. Вот только исключительно они. работаешь работает работа один у нас каму у нас все еще есть работа в темноте еще влияет Ой, давай не еще еще не доделали типа один там каменю куда стылю я там ее за небольшую сумму, хотя я не думаю, что мне прям выгодно этим сейчас заниматься. выгодно реально там кинуть файтинги искать. ну что-то каких-то групп я там голодных бандитов там проходящих мимо не вижу. Но должны появиться. и после первого попадания группе надо перестать что-то спать тут нигде возможности нет давай еще один там добудем до конца каменюку все давай вот так Беги обратно в хаб, Джин. Ты кто? Кочевник. Не подойдешь. Сколько стоит камень? Вообще копейки стоит. Ясно. Короче, с камнями мне смысла иметь дело нету. Надо реально искать блин где захватиться. Давай попутешествуем пока что ли? Давай сохранимся сначала для начала. Да мало ли сейчас выгремем. Нашими параметрами боя это можно сделать. Легко и просто. То это животное это козлы какие-то. Вероятные козел. Козлы вроде как посильнее. Прям, голодных бандитов, и козлы нам тоже будут навалять. Голодные бандиты, пацаны, пацаны, стойте. Сохраняюсь. А, еду выкидываю пацаны Да ничего ты с ней не найдешь так они ушли сюда пацаны пацаны я вам хавку принес Там далеко не убегайте. Сейчас, подожди, ты, ты ногу давай закинь для начала. Все, давай, голодным бандитом. Будем их терроризировать. Их вот так жалко ноль. И спального мешка нету. Все, хавку выкидываем. Давай, ну с одним-то я справлюсь. Ну слушай, вроде справляюсь. Вроде навешиваю его больше, чем навешивает он мне. что для меня достаточно ребята я выгребу выгреб и он пошел с их не 21 тем временем 28 Давай, Хилеси. Жалко отоспаться негде. Че вы это? Не взяли с собой ничего. Так, ну короче, будем сюда ходить. Святая Возле святой военной базы. Можно этих говников находить. Ну, кстати, того пацана почти отмахал. И крепость 28. То есть мы.. Можно уже вполне на нормальных пацанов летать И не бояться, что сразу прям выхватим от них каких-то критических повреждений, скажем так. Что мы типа сразу убьем от этого или типа того. Хм. В хабе, кстати, можно, по-моему. Ну там сверху снять номер, блин, надо с этим поговорить только с э, торговцем. Давай, а, что у тебя есть? Так, мне тебе продать нечего но я могу. Э, подожди, говорить. А, не, подожди, даже с тобой говорить не обязательно, я могу сразу пойти сюда и отдыхать, да? Да, могу. По идее. Все. Он, он отлеживается Стоимость поспать 50. У нас 2209. Короче, сражаемся с телепыльными бандитами. Качаемся. И.. Я не знаю, становимся прям мега крутым чуваком. кенши Заживляемся, отсыпаемся. Ой! собираем нормальные шмотки команду можно потом собрать в всех построить целый город можно построить короче цель наша по... на костыре от всей ситуации в одиночку и пока мы это не сделаем Собирать город, я не знаю. Там. Можно пока не собирать ночь. Все, а -а -а. так. Отоспившись, сейчас пойдем опять сюда. Возле святой военной базы. Подеремся. Все, давай, погнали. Я сказал, погнали. Ты что, не гонишь нам еще толпу бандитов голодных избить надо вот когда мы их избивать начнем потом уже нападем на какой-нибудь небольшой фортик святой нации и забьем их и там уже Пойдем шаг за шагом. Типа охуя, они там рабами владеют. Так, господа голодные бандиты. Так, где господа голодные бандиты? Чего-то пока я никого не вижу. О, кто вы? Пыльный бандит. В принципе, сойдете. Вы даже по-моему, хавку не добираете. что можно ничего не выкидывать. Напасть. Ну а сейчас с тобой одним поделимся. Так, ну пока выхватываем от него, Да. Ну, сейчас от двоих точно выхватим. Блин. Ну, живот, я не знаю. You will die at... Сейчас, скорее всего, у нас будет комната поправки, и все, пиздец. Да, это, это загрузка, пил. потому что мы, считайте, проиграли. Умерли. два еще раз попробуем может не так смертельно накостыряют нам э, где вы там где тут были да по моему и э, пацаны вы куда свалили блин только что -то же вас видел я слепой походу пацаны, пыльные бандиты. Где там? Хочу подаркнуть с вами. Ну что тут были, блин? Вот. вот. что -то давайте только не сильно. Все, давай отбежим, я не знаю. Чуть боевку покачали. Сейчас на хвостом сядем. Давай хилесим. То есть боевое искусство 4 только. И чё так мало? Вы кто? Вы владельцы. Ну вы мне сразу выдасте. Таких хороших пизулей делают ходили. Слушай, а давай-ка мы в скрытности похитим одного чувака какого-нибудь из этих. Все, я понял. Не получилась попытка. Я понял. Давай еще раз. Давай-ка тебе э, первая помощь. Он никого не может поднять такой рукой. Ладно, давай. На спехе хотя бы. больше всего денег стоит mm. стоимость не вижу. 59, ничего не стоит а меч твой только вот это фигня что стоит давай ладно боковые эти от или у вас тут о, нифига се. Какой-то серьезный перец. Сколько стоишь? 175. 93. Так, к тропящему. Это понятно. Ага, восприятие минус 10. Так, ну это накидка лучше. что ты реже. Скорость боя. Ловкость. Боевое искусство плюс 4. Я понял. Это в любом случае лучше идет. Ну, не намного лучше нашей. Эту сегодня берем. Нету. Все, давайте прав обратно хиляться надо машина у нас нету все выхилились пошли в хап такой такой выбитый не сможет кого-то нести сейчас ты мне тут типа накостреляешь да ну вроде не критично так пришел немного отомстил Сейчас посмотрим что там с животом ну вроде не минусовые так что давай лечись Не помню, как э, добавлять задачи. Вот, медик. Вот, Чтобы он сразу автоматом лечился бы. И давай, короче, дуй в хаб. Вот, побитый, избитый жизнью. Но не сломленный. Мы двигаем в хаб. А вам спасибо за просмотр. Всех люблю. Поднял, поцеловал. Лайки, подписки, ребята, комментарии оставляйте обязательно. Мотивируйте мне этим делать новые видео. Ну, я вас сохранюсь. И всем спасибо. И всем так. И всем пока.